Многие считают, что знаменитой магии Apple не существует. Всем привет, и в этом видео я докажу тебе и твоим друзьям, что устройства из Купертина поистине обладают уникальными свойствами в отличие от конкурентов. Поехали. GTA, Minecraft, ProCam и тысячи других платных приложений для вашего iPhone и iPad на сумму более 200 тысяч рублей можно скачать с помощью лучшего сервиса общих аккаунтов App Store всего за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке в описании. А не к этому ролику. История произошла несколько недель назад. Короче, ехал я как-то в метро и захотелось мне послушать музыку с помощью своих величественных AirPods. Не спрашивай, как это произошло, но это случилось. Только я начал доставать кейс и его содержимое, как вдруг он у меня высколькнул из рук и упал на пол. В итоге, словно как залп снаряда из пушки, из белоснежной коробочки вылетел левый наушник. Он пролетел через весь вагон и остановился под сапогом у одной пассажирки. Я стряхнул оба наушника, вставил в уши и... Музыка звучала только вправо. Я пробовал перезагружать iPhone, включать-выключать Bluetooth, но безуспешно. Последним и самым верным решением было выполнить сброс настроек самих AirPods, удерживая одну единственную кнопку на кейсе с тыльной стороны. Я не на шутку перебугался, что нужно будет нести наушники в ремонт или вовсе докупать еще один наушник, однако после сброса настроек. Все вернулось на свои места. Не знаю, как это произошло, но после довольно-таки сильного удара о жесткую поверхность. Кстати, что случается уже не в первый раз, достаточно было сделать сброс настроек, подключить наушники к iPhone еще раз и дальше наслаждаться звучанием музыки. Магия. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить еще больше крутого и полезного контента о компании Apple, и не только. Совсем скоро увидимся. До новых встреч. До новых пока!